Мне постоянно будет достала, Так. Так, чтобы мне поесть, возьму это. Ням. я пошла. Хоулин, вставай! <Слышать> О, нет! Ах, ладно, встану! Моя любимая сестричка! Хоулин, отстань от меня! Отцепись, блин, отстань! Ай. Я не пойду кушать! Войдёшь! Хоулин, ты попалась, пошли. Сюда иди. B I have apple. Uh, а вы ничего не видели? Вы все видели. Хаулин, давай жить дружно. Окей. Okay. Окей. Okay. Тогда дай мне колу, она в холодильнике. Держи колу. Паспки. А мне планшет дашь? Лови задавайте вопросы в комментариях и пишите вызовы приняты и мы обязательно на них ответим всем пока